Начинаем сразу с вопросов, как говорится. Ну, или даже так, давайте с новостей. Первая новость. На следующей неделе у нас состоится... Нет, через неделю. Через неделю у нас состоится интернет-семинар. Как увеличить доходы на 20-50% больше? Значит, за время работы, с вот конец там, самого там, 20-го года, лета, осень, зима, я пришла к выводу о том, что пандемия, конечно же, нас всех потрепала, и ситуация сложилась неоднозначная. То есть у тех, у кого были запасы, они смогли справиться пройти через режим там, изоляции с падением доходов и закрывали свои финансовые цели. Вместе с тем запасы так или иначе исчерпались, и хотелось бы их восполнить. А быстро их восполнить не получается именно за счет того, что доходы они не растут быстро в, в период кризиса, и нужны какие-то прям инструменты, шаги для того, чтобы это сделать. Плюс, ко всему, многие очень задумались о том, что они плохо бы иметь дополнительный источник дохода, какой-то такой доп. заработок, для того, чтобы не оказаться у разбитого корыта, что если вот вдруг так случилось о том, что у меня. Не выпускают на работу, мне не дают, соответственно, зарплату. Не все же были порядочными работодатели. Многие просто отправились в отпуск за свой счет без каких-либо дотаций. И, соответственно, люди вынуждены были ну, выживать по факту. Вот В связи с этим я решила провести третий, ну, первый интернет-семинар в этом году, именно посвященный увеличению дохода. Так что, если вы еще не регистрировались, обязательно зарегистрируйтесь. Ссылка на стене группы в закрепленных сообщениях. Ну и вторая новость. Я 7 февраля планирую быть в Москве, поэтому если вы хотите подписать книгу, хотите просто пообщаться, познакомиться лично, то напишите в личные сообщения здесь, в группе ВКонтакте, или же можно написать в Инстаграме, в Директ, пожалуйста. Я с радостью договорюсь с вами, и мы сможем состыковаться. Буду жить в районе метро Белорусская. Так, перейду к нашим вопросам. Первый вопрос, который поступил. Известны ли какие-то механизмы выгодного погашения аннуитентного платежа по ипотеке, если каждый месяц платить больше назначенного платежа? Вот я читала, к примеру, что суммы сверхплатежа надо вносить только в день самого платежа чтобы этой суммы не снимали проценты. Так ли это? Ну, смотрите, здесь получается несколько моментов, нужно прояснить сразу же. Ну, начнем аннуитентные и дифференцированные платежи. Это платежи, по которым мы гасим кредиты. По общему правилу, они практически во всех банках аннуитентные. Это что означает? Банк, выдавая вам займ там на 5, 10, 15, 20 лет, посчитал, сколько процентов он с вас заработает, и, соответственно, разбил это так, чтобы в первый год вы платили большую сумму процентов, и чуть меньше тела долга, чтобы долг как можно дольше сохранялся у вас. То есть если вы, например, взяли кредит на 20 лет, банк разбил этот кредит так, ну вот тело взяли 2 миллиона на 20 лет, предположим. И эти два миллиона так банк разбил, чтобы вы там в первый год гасили там по 100, по 300 рублей только от этого тела основная масса будет только в процентах. И ближе к концу срока вы вот возвращаете основное тело. А так первые годы вы выплачиваете большую часть процентов. Отсюда возникает очень много, очень много иллюзий, что якобы нет смысла досрочно гасить, нет смысла там куда-то уходить, ведь я же уже все проценты выплатил и так далее. Нет, друзья мои, мы платим с вами проценты за нахождение суммы займа у нас в руках. Чем дольше у нас займ, тем больше процентов мы платим. Соответственно, для того, чтобы уменьшить вот этот объем процентов, нужно на досрочное погашение направлять каждый раз, каждый месяц небольшие суммы. При этом не столь важно заплатите вы в день списания, ну то есть стоит у вас пятое число, день оплаты ипотеки, предположим, и вы решили досрочно, вы вносите платеж по ипотеке, предположим, там 25 тысяч, и решили досрочно еще 5 тысяч направить на досрочное погашение. Вот не имеет значения, направите вы досрочно, на досрочное погашение 5000 5, тысяч, там, 5 числа или там, 3 числа. Конечно, 3-го спишутся проценты, но, но э -э, тело долга будет меньше, начиная с 3-го. Если вы направите 5-го, то это пойдет в погашение тела, но я дольше им пользовалась. То есть, как минимум, с 3 по 5 я на 5000 уже уменьшила свое тело долга и, соответственно, уже меньше процента сплотила. То есть для того, чтобы быстрее закрыть, и отвечая вот на первую часть вопроса, если каждый месяц платить больше назначенного, будет ли это выгоднее? Да, будет. Если вы будете направлять на досрочное погашение с уменьшением срока займа. Срока. Не суммы платежа в месяц, а именно срока. Любой кредит так себя ведет. Почему? Потому что чем меньше срок, тем меньше я пользуюсь телом, соответственно, тем меньше процентов я платила. Надеюсь, это понятно. Если вопросы будут, вы задавайте их в процессе буду отвечать. Следующий вопрос. Здравствуйте, у нас ипотека в Россельхозбанке. Хозбанке. Сумма сверхплатежа списывается только в день погашения по заявке предварительной. И проценты с этой суммы не снимаются. Вот здесь вот, вот, это, вот здесь вот не очень я поняла. У нас сумма сверхплатежа списывается только в день погашения. Вот здесь мне не очень понятен вопрос. Смотрите, уже огромное количество судебной практики обязывает банки списывать. Во-первых, банки не имеют права отказать в досрочном погашении. В свое время, когда только вот такая, знаете, кредитная кредитный ажиотаж только начинался, банки, конечно, выкручивали руки людям, и был просто ад. На сегодняшний момент уже это все контролируется и все стабилизировалось. Банк не может отказать в досрочном погашении. Это противоречит закону. Соответственно, они обязаны принимать заявление на досрочное погашение. Второй момент. Банк не может списывать досрочное погашение в свой срок, который он решил. Если вы досрочно погасили, ну то есть он просит вас уведомлять. Это факт. Это да, это нормально, это соответствует закону. Если вы уведомили банк, там, и у каждого банка свое какое-то вот есть правило, там, типа за 10 дней, за 5 дней, за 3, там, просто, просто уведомите и на следующий день, за сутки, да, там, уведомите и на следующий день направьте деньги, чтобы до 7 вечера они у вас там были на счете, тогда мы их спишем. Это действительно есть. Но… Банк не может, предположим, вот у меня стоит и платеж по там, займу или там, по кредиту, 5 число. И я решила, 7 числа мне неожиданно выдали премию, я решила 7 на досрочное погашение направить. Банк не может сказать, что, о, извините, значит, только 5 числа в следующем месяце я спешу эти деньги. Это будет противоречие, это, это неправильно. Если Россельхозбанк действительно так действует, то я бы написала претензию, сослалась бы на законы, и сказала, ай яй ну и пожаловалась бы в Центробанк, ну вначале руководство, а потом в Центробанк, потому что, ну, это неправильно. Если я направила на 7 число, то как минимум там есть какой-то распорядок там за три за 4, за пять дней, но они должны списать, и считается, ну вообще за сутки, по-моему, вот один день, и на следующий день уже должно списываться. Вот, так, так, так, так, так, так, так, слышно хорошо, Елена, спасибо. «Поскажите, на кредитную карту приставы наложили арест? Возможно ли погашение кредитки в отход ареста?» «Напрямую нужно связаться с банком. Приставы по какому основанию наложили арест на кредитку? У вас долг перед самим банком?» непосредственно, или они по какому-то долгу наложили вам арест, то есть никак не связаны с отношениями с банком. Если никак не связано, то вам нужно напрямую связаться с банком и обсудить эту, эту историю. Вообще банки, конечно, пойдут навстречу, потому что вы хотите им вернуть деньги. Банки будут рады. Вот. М -м -м так, так, так, так, так. Uh, uh, У меня потреб кредит в Райфайзен банке и досрочно можно гасить, когда и сколько хочешь, но уменьшить можно только сумму. Нет, вот, Павел, смотрите, вот это тоже уже э, отбито в судебном порядке, и э, банк не имеет права отказывать в этом. У нас есть определенные права в рамках кредитных договоров. Э, и эти права заключаются в том, что я имею право на досрочное погашение э, займа. Это раз. И я имею право выбора уменьшить срок или уменьшить платеж. По общему правилу любому банку выгоднее, чтобы люди уменьшали платеж. Почему? Потому что человек сохраняет отношения с банком и дольше выплачивает проценты, соответственно, банк больше зарабатывает. Но если вы, но если вы действуете, ну хотите уменьшить, сократить сумму ипотеки там, или сократить сумму кредита именно в процентах, то ваша задача написать заявление и найти где там вот эта вот галочка, потому что она не так просто она обычно прячется, и написать о том, что я хочу с уменьшением срока. Для меня это принципиальный момент. Если в приложении это не указано, то пишем претензию, официальный запрос о том, что вот в соответствии с какими то законами я имею право досрочно погасить, а это гражданский кодекс, можно ссылаться в соответствии с гражданским, даже не обязательно статью искать. В соответствии с гражданским кодексом я вправе досрочно погашать займ в любое время. Соответственно, прошу уменьшить, вот хоть прошу принять там, мою сумму платежа, в счет погашения суммы основного долга с уменьшением срока, срока займа. Все. Если они будут вам отказывать, пришлите мне такой отказ, я посмотрела. Я поспорю. Я поспорю с ними, потому что это не так. Сейчас уже активно, активно ну, банки уже стараются соблюдать вот все правила, потому что Центробанк активно следит за тем, чтобы ну, интересы людей не ущемлялись. Ну, это уже как вот этот вот беспредел, который был там в нулевых, он ушел на задний план. Так, будут еще вопросы, задавайте. Я, соответственно, продолжаю. Нас там спрашивают, что происходит. Друзья, у нас сегодня прямой эфир. Я отвечаю на ваши вопросы и сообщаю, что 9 февраля у нас будет онлайн-семинар на тему увеличения доходов. Причем мы будем говорить не только про увеличение доходов в бизнесе, на основном месте работы, для предпринимателей, для людей, которые заняты на госслужбе. В инвестициях в том числе, в поиске дела по душе и монетизации его. Потому что очень многие люди не знают, чем хотят заниматься. Не, ну, соответственно, будем это все обсуждать 9 февраля. <как> Интересуют нюансы покупки квартиры с использованием мат-капитала для последующей продажи до достижения ребенка в совершеннолетие. Слышал, что ребенку можно выделить долю в собственности не более одного 1% чтобы перед продажей недвижимости внести сумму соответствующей стоимости доли на счет несовершеннолетнего. И тем самым снять опасения у органов опеки, что права ребенка ущемляются. Подтвердите ли вы или опровергните данную информацию? Спасибо за вопрос, потому что с материнским капиталом действительно есть нюансы, именно связанные с работой и связанные с погашением. Во-первых, пенсионный фонд не сразу перечисляет, а в течение двух-трех месяцев. Да, мы подаем заявку, получили мы вот этот сертификат, и дальше мы направляем заявку, можно ее подать в электронном виде, можно через МФЦ, можно лично в пенсионный фонд явиться, но я бы подавала в электронном виде, потому что это проще. Даже через портал госуслуг можно это сделать. И, и соответственно, денежные средства будут напрямую сразу перечислены в банк, и банк да, должен сразу уменьшить сумму основного долга и там, конечно же, пересчитать как-то вам проценты и выставить новые условия, новый порядок погашения. Это первый нюанс. Второй нюанс. И, соответственно, если у вас, предположим, есть своих денег миллион, и вы планировали полмиллиона взять вот, собственно, за счет погашения материнским капиталом, то, скорее всего, вам придется брать полтора миллиона. Потому что... Не сразу же вы получите эти деньги. Это не происходит в день день. Это несколько ну, это несколько месяцев идет рассмотрение. Это раз. Второе, отвечая на вопрос, связанный с тем, какие особенности. Действительно, материнский капитал обязывает выделить доли всей семье. Если вас там четверо, то это мама, папа и оба, оба ребенка. Каждому должна быть выделена доля. Если в разводе, вот этот может быть нюанс, никто не знает, но я его сейчас расскажу. Если вы в разводе, то доля выделяется только матери, потому что материнский капитал считается на мать. Если мать скончалась, то материнский капитал переходит отцу и выделяется доля на отца. Поэтому не только ребенок имеет право, но и отец детей имеет право, если у вас зарегистрированный брак официально. Если с отцом детей вы не поддерживаете отношения, тогда нужно оформлять развод для того, чтобы он не претендовал. Это раз. Второе. Вы действительно должны выделить долю детям, но закон не устанавливает какой то размер доли, то есть ее можно сделать минимальной. Почему мы дальше обязаны работать с органами опеки? Как только у ребенка появляется собственность, все остальное считается уже защитой его интересов. Если мы осуществляем продажу, мы обязаны в новой квартире выделить ему объем такой же площади, не менее чем был, чтобы у нас не, чтобы у нас не было конфликты интересов ребенка, потому что мы занимаемся продажей имущества несовершеннолетнего, а соответственно, несовершеннолетние остаются у нас без собственности, остаются на улице и так далее, и так далее. И вот история, связанная с тем, чтобы взять и положить деньги на счет, она не во всех органах опеки прокатывает. Какие-то органы опеки действительно это принимают, но вот по Санкт-Петербургу нет, нет, не все. Ну, то есть, какой-то район, я помню, один раз это сработало, но в других районах это не срабатывало. Почему? Потому что там еще прокуратуру сразу начинают подключать, так как это, опять же, защита интересов несовершеннолетних. У него была собственность, вот у него была крыша над головой, а деньги на счете, там, в маленькой сумме, он не сможет себе купить крышу над головой. Поэтому, там, уважаемые родители официальные законные представители, да, выделите ровно такую долю, какую, какая у него была. Более того, органы опеки внимательно следят, а что это за помещение. Предположим, была в моей практике ситуация, когда мы продавали квартиру в, в городе, в Санкт-Петербурге. Это не центр, это был спальный район, но вместе с тем мы продавали в городе и покупали в области. Мы несколько раз встречались на совещаниях с опекой убедить, что там просто в области лучшие школы, которые соответствуют там, психофизическому развитию ребенка, там есть там, спортивные секции и так далее. То есть мы доказывали, что это мы не ухудшаем условия жизни ребенка, а также улучшаем их, потому что в области мы покупали трешку, а здесь мы продавали двушку. Вот. Ну и, соответственно, если вы хотите приобрести на материнский капитал и выделить, вы выделяете доли, какой еще можно хит баланс сделать? Можно купить квартиру и доли пока не выделять, потому что закон, он не устанавливает вам какого-то срока, он обязывает вас, да? но он срока особо не устанавливает. Вы можете потом перепродать, если люди будут покупать с прямыми деньгами, то никто не узнает. Если там будет ипотека у ваших покупателей, то они, конечно, узнают, том, что есть интерес ребенка и доля не была выделена. А так в новой квартире которую вы перепродали купили уже в новой квартире выделяете и общаетесь с пенсионным фондом что уважаемый пенсионный фонд вы выделили нам деньги мы купили эту квартиру но мы продали ее вы купили квартиру большей площади и выделяем вот в этом Вообще, если даже вы выделили долю в первой квартире, это вот та схема, которую я рассказала, она очень сложная, замороченная и не совсем законная. Да? Но если мы хотим без нервотрепки, то тогда, соответственно, берем квартиру, выделяем минимальные доли, осуществляем продажу и пишем заявки в опеке, говорим о том, что при продаже покупаем новую квартиру, мы выделим доли не меньше. Все. И должно быть все хорошо. Вообще проблем не составляет. Да. В обход ареста кредитки по другим проблемам, не банковским. Банк мне предложил погашать кредитку в обход ареста на какой-то спецсчет. Я в офисе банка несла платеж, через месяц знала, что мой платеж нисколько не уменьшил задолженность. Слушайте, с Альфа-банком вообще отвратно, конечно, работать. Я их ненавижу. Это самый, самый непорядочный банк в отношении людей. Просто это... Причем, когда ты работаешь с ними как клиент, когда ты не берешь займы, они нормальные, адекватные ребята. Как только у людей начинается там, кредитка или займ, все это какой-то трэш. Значит, что можно сделать? Обязательно возьмите акт сверки с банком, покажи, пускай они вам покажут, где ваш платеж, и установите именно график погашения с уменьшением. У вас должно быть мировое соглашение или наподобие соглашения о погашении. И только в таком случае, и где будет написано, что вот в рамках такого-то кредитного договора вы должны погашать вот на такой-то счет, и вот так-то будет уменьшаться. Тогда вы сможете себя защитить. Почему еще, может, не уменьшилось? Действительно могли, ну, имело место быть обман, да? Это нужно будет проверить, и акт сверки вам это покажет. Если был обман, то вы, соответственно, идете просто и пишете заявление в полицию, и дальше уже начинается проверка. А если же... Если же имело место быть просто, ну, вы ну, знаете, какое-то э, не то что недопонимание, у вас там очень большая кредитка, и вы просто гасите проценты, а тело не уменьшается. И, соответственно, конечно, оно и остается таким же большим, как было. А акции верхи вам опять покажет. И если вы установите график, у вас будет как раз таки движение нормальное, адекватное. Ну что, вот когда люди говорят о том, что они работают с Альфа-банком, мне всегда хочется сказать: слушайте, терпения вам и сил, вот честно. Я не знаю, насколько можно. Вот, даже Тинькоф более адекватный в отношениях с клиентами, чем Альфа. У меня была ситуация у клиентки, что были два кредита, у нее резко заболела мама, и ей пришлось уехать помогать маме. С Тиньковым мы договорились просто в чате, что, ребят, вот. Вот болячка, вот там квитанции, допустила просрочку, пожалуйста, неустойку не наставляйте. Начинаю, возвращаюсь там в ритм рабочий, где-то полгода или три месяца она не могла платить из-за того, что за мамой ухаживала. Тиньков сказал, да, хорошо. Пожалуйста, восстанавливайтесь. А, а этот, соответственно, прекрасный Альфа сказал, мы уже передали ваше дело коллекторам, разбирайтесь с ними. Фу! Так. так, про материнский капитал рассказала. Елена, какой ваш прогноз на иностранные акции и валюту в долларах в свете последних событий на фондовом рынке США? Павел, как всегда, все будет колебаться. И не стоит даже э, гадать, вы просто сделайте портфель и живите счастливо. Зачем вот все время пытаться угадывать рынок? Здравствуйте, Елена, мы с супругой развелись. но У нас не выплачена ипотека с использованием мат-капитала, платим только полтора года брали на 15 лет. Можем ли мы продать эту квартиру? Что при этом э, теряем? Можем ли быть, есть какие-то лучшие варианты? Сереж, э, при разводе, конечно, самый простейший вариант – это, безусловно, продать, потому что если нет денег ни у вас, ни у супруги, никто не готов погашать эту ипотеку, э, то вы продаете гости ипотеку, и вырученные деньги, остаток разделяете и расходитесь. Да? Это самый простой вариант. Второй, второй вариант, безусловно, что кто-то из вас просто возьмет на себя, и это как будет уже не совместным имуществом. То есть в любом случае у вас будет бракоразводный процесс и раздел имущества. Раздел имущества, он предполагает, что делится не только на то, что было заработано, но и долги все делятся пополам. Да? Если, предположим, кто-то из вас готов на себя взять, и долг, и квартиру, то другой, как минимум, ну или какое то отступное получает, или же вообще ничего не получает, потому что вы долг на себя берете. Предположим, вы, вы можете платить эту ипотеку, и вы хотите эту квартиру оставить. Соответственно, вы при э, подаче иска о разделе имущества, а можно это сделать даже через нотариуса, просто подписать соглашение о разделе имущества, Фиксируйте о том, что квартира остается в собственности мужа единоличной, ну или там бывшего, да, как, как там правильно будет, супруга такого-то, и обязательства по ипотеке тоже остаются. Вот, наверное, так. Что будет с продажей, да? возвращаясь к вашему вопросу? И что будет с материнским капиталом? Супруга, соответственно, должна будет дать, если квартира остается на вас, она должна будет дать вам подарить свою долю, да? подарить, потому что вы ипотеку на себя оставляете полностью, она, соответственно, дает вам. Если супруга будет настойчивая, то, возможно, она будет просить, чтобы вы купили какое-то отступное и дали за долю. Но если это адекватное отступное, то тогда можно обсуждать. Если неадекватное, иногда... Супруги хотят очень много, много денег. <смех> бывает такое. И бывшие мужья тоже хотят иногда много денег от жен. Такое тоже бывает. Вот. Но мы с вами сейчас говорим именно про ситуацию, когда э, нужно продать. А, значит, э, э, материнский капитал просто обязывает выделить долю собственности детям. Ну, у детей будет собственность в вашей квартире. Если вы надумаете продать, вы в дальнейшем просто перепродаете эту квартиру выделяете долю в новой квартире вашим детям также. Да? Или же покупаете им какое-то вот равноценное жилье. Это не означает о том, что они будут там постоянно с вами жить или еще что-нибудь. Они просто являются собственник, со собственниками с вами. То есть квартира, которая там вот была в ипотеке, если вы принимаете решение оставить ее себе, и полностью гасить ипотеку, а супруга отдает вам свою долю, <как> ну, потому что она ипотеку не планирует гасить, то вы несете время содержания за детей и за себя. А, когда им исполняется 18 лет, они могут там подавить вам, продать вам, то есть это уже будете решать дополнительно и ну, уже точно можно будет продавать без каких-то соглашений. А, когда при разводе продается то, что квартира с мат капиталом, тут нужно будет просто фиксировать о том, что детям будет выделено. На вот я вырученные деньги, я загасшиваю ипотеку, и на остаток я куплю что-то и выделю равноценную долю детям. То есть там важно просто соблюсти интересы ребенка. Если на вырученные деньги с продажи выгасите ипотеку, и ничего не остается, вообще ничего не купить, то тогда могут быть именно нюансы, связанные с опекой, то, что опека будет говорить, в смысле вы решаете детей э, имущество. Хотя бы какая-то комната в коммуналке должна быть выделена на их имя или еще что-то. вот Но не хватает, видите, мне вводных, если бы знать, как вы точно собираетесь. Так, слушайте, жалко мне... Жалко мне, что нет рядом техподдержки, чтобы блокировать. Может быть, я могу блокировать так? Нет, не получится. Ну ладно. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, инвестиции, когда покупать, когда они растут или когда они падают? Мы впервые хотим попробовать и не знаем, как начать. Спасибо за вопрос, Танзилия. Я бы начала с прочтения книги «Инвестиции без риска». Сходила бы обязательно 9 февраля на семинар, онлайн-семинар, который у меня будет в 8 часов вечера по Москве. Регистрация на него проходит по ссылке. Есть на стене группа, в которой мы сейчас с вами общаемся, пост. И там есть ссылка с регистрацией. Вы, соответственно, регистрируетесь, 9 февраля приходите. Я там буду говорить про инвестиции и про то, и про, и про то как увеличивать доход в том числе и в инвестиции. Отвечая буквально, покупать нужно, конечно, по своему плану. Нет какой-то идеальной точки входа. Рынок мы не можем угадать, мы не можем знать, что будет завтра. Вам кажется, что сейчас падение, вы купите, а завтра упадет еще ниже. И послезавтра тоже. Есть инвестиционный портфель, который состоит из вашего финансового резерва, из вашей финансовой защиты. Из свободных денег, которые вы и направляете в инвестиции. И вот эти вот, собственно, инвестиции вы и распределяете. Ну, то есть не нужно искать, когда лучше. Нужно исходить из своего плана. Вот появились свободные деньги, у меня есть инвестиционный портфель, я вкладываюсь. Приходите 9 февраля, более подробно на слайдах буду все это показывать. Портфель GZTF, да. Портфель GZTF, да. Николай. Правильно. Это самое-самое простое, это самое разумное. Потому что не нужно, можно заниматься своим любимым делом, заниматься тем, что тебе нравится, и не париться совершенно. Как грамотно составить инвестиционный портфель? Возможно ли пройти у вас обучение? Да, конечно, Алексей, возможно. Грамотно составить он должен быть диверсифицирован. Приходите, 9 февраля как раз будет открыт очередной набор в тренинг «Деньги есть всегда». То есть помимо полезной информации еще будет презентация тренинга. Ну что, возвращаюсь к вашим вопросам, которые были у меня в посте. Я вижу по запросу, кредитная история хорошая, а в ипотеке мне отказывают, даже при их, их хорошей официальной зарплате. Это с чем может быть связано? Вот здесь несколько нюансов. Если вам отказал конкретно один банк, ну это ни с чем не может быть связано, ну просто отказали отказали, да ради бога. А если же вам все отказывают, то здесь вопрос к вам потому что банки при проверке кредитной истории еще проверяют человека там в социальных сетях они смотрят и помимо того что работа и все остальное может быть есть какая-то информация связанная с вашим здоровьем ну, по было в практике, когда человек в социальных сетях размещал о том, что у него онкологическое заболевание. Ему, конечно, банк отказал в кредите, несмотря на то, что у него очень хорошая зарплата и прекрасная кредитная история. Ну, потому что это риск для банка, что человек может скончаться, а с правопреемниками банк не знакомый, не хочет связываться, это же возврат долгов и все остальное. То есть, э, вот, вроде как у нас банки не проверяют состояние медицинское, да, ну, здоровье клиента, но соцсети, они смотрят и, возможно, что-то не понравилось в социальных сетях и могли на этом основании отказать. Если отказывает один, то это ничего страшного. Идите в другой, забейте вообще, даже не обращайте внимания. Ну, отказали отказали. Я, вы знаете, у меня в моем в, в, в жизни я, у меня не было потребительских кредитов, у меня не было кредиток, у меня была только ипотека. Все остальное я как-то своими силами всегда закрывала и никогда не думала даже о том, чтобы убрать кредиты. Но мне периодически нужно регистрироваться на каких-то серверах. И вот я регистрировалась на сервисах каршеринга. Яндекс меня прекрасно зарегистрировал, все, мне все возможности предоставил. А такой сервис, как Делимобиль, полтора года меня не регистрировал, отказывал мне. Ну вот им что-то не нравилось во мне, хотя у меня 9 лет стажа, даже больше уже с 9 года у меня стаж вождения, у меня там две категории и так далее, то есть А и Б, но вот почему-то отказывают, даже не обращайте внимания. Если все отказывают, то это нюанс, это надо смотреть, а что у меня в социальных сетях, а как я выгляжу, может быть там какая-то вот идет штука непонятная, потому что они это тоже проверяют. А, так... Так, так, так, так, так. Следующий вопрос. Экономить умеем, но денег все равно не хватает. Что делать? Приходить ко мне 9 февраля на онлайн-семинар. Будем искать способы увеличения доходов. Понятно, что все время оптимизировать расходы невозможно. Ну, нельзя их всегда оптимизировать, это нереально. Вы будете, вы будете сокращать, и у вас будет падать качество жизни. Если не увеличивать доход, качество жизни тоже будет падать. Почему? Потому что у нас инфляцию никто не отменял. У нас уменьшается объем продуктов, и если даже цена не выросла, то объем продукта уменьшился. У нас качество продуктов стало хуже. Да? И поэтому, то есть за те же деньги я покупаю продукты худшего качества. Там молоко не 3,5% жирности, а 1,5% жирности и так далее. То есть вот здесь вот, вот эти вот все нюансы нужно учитывать. И приходите, 9 февраля будем искать способы увеличения дохода. Так, так, так, так. Ну вот, обязательно придем, да, все, отлично, будем ждать. Так, еще опрос, зачем вам, если бы у вас был один миллион, как бы вы распределились, как бы вы распределились, и люди тоже задавали, ну, писали, как бы они распределили, и задавали вопросы, соответственно. Вот перехожу к этой части. Если у вас еще вопросы появляются, вы можете писать. Так, Оформлю накопительную страховку на всю семью, остаток направлю на формирование резервного фонда по 10%, направлю на обучение, инвестиции. Нормально? По факту человек распределил 1 миллион. Разумно направить на защиту семьи, это разумно. Разумно, если у вас нет финансового резерва, безусловно, обязательно его нужно создать, это тоже а, обучение – не вопрос, это как бы вы, вы закрываете. Обучение – это вопрос закрытия какой-то финансовой цели. Если у вас есть финансовая цель, то вы закрываете финансовую цель прекрасно. Ну и свободные деньги, которые остаются, вы направляете инвестиции, тоже абсолютно разумно. А, следующий человек указывает. 50% потраченного образование освоение новой профессии, которая более прибыльная, более интеллектуальная, более активная, прям столько более… Э приносящие больше пользы людям. <смех> ну и получив необходимые знания, 50 инвестирую. Либо, как и в самом конце человек пишет, либо, как самый простейший вариант, закрой имеющиеся долги. Вот с этого надо было начинать, на самом деле. Если у вас есть имеющиеся долги, и у вас попадает какой-то бонус, то стоит, в первую очередь, закрыть их для того, чтобы ну, вздохнуть спокойно и свободно. По поводу новой профессии. Опять же, 9 февраля я буду давать инструменты поиска дела по душе и как монетизировать. И в том числе будет презентация третьей ступени тренинга «Деньги и всегда». Именно поиск дела по душе и предназначение, и монетизация, увеличение доходов. Вот в первой части вопроса человек говорил о том, что он будет тратить на образование, своей непрофессии. Вы знаете, я столкнулась с такой ситуацией на рынке, о том, что люди много очень учатся, но они ничего не внедряют. Вот у меня есть определенная прям проблема с, с администраторами моих каналов соцсетей. Люди получают огромное количество дипломов, тратят деньги на образование, но они не, не могут это применить, ничего. Они не хотят даже, ну как-то, знаете, внедрять это, что ли. Или же у них не получается то ли какие-то страхи, то ли еще что-то. И человек сталкивается с трудностями на работе, и он предпочитает уйти, чтобы дальше пойти поучиться. То есть опять это двинуть свой процесс, опять это двинуть свое развитие. И, на мой взгляд, вот эта вот постоянная вечная гонка за образованием, она не так хороша. Лучше устроитесь на работу в той профессии, которую вы хотите, попробуйте и, ну, учитесь на практике. Это гораздо-гораздо правильнее. Параллельно можно, если вы поймете, вот вам не хватает, вы работаете, вы понимаете, блин, мне не хватает каких-то знаний, Идете к руководителю и говорите, а что мне сделать, чтобы я там лучше был, там, лучше справлялся. Руководитель всегда скажет, что сделать. Все руководители знают, как жить. Вот. И вы тогда параллельно с работой можете получать образование, и тогда у вас будет какой-то новый навык и так далее. Это, вы сразу это можете внедрять, и сразу у вас это будет получаться. Поэтому, на мой взгляд, просто идти учиться... Без какой-то потом в, в дальнейшем мечтая о каком-то трудоустройстве, это не совсем правильный путь в современном мире. Лучше устроитесь на работу и параллельно учитесь. Вот так вот правильнее будет. Так, так, так. так. А, инвестирую. Следующий человек пишет про то, как бы он распорядился миллионом. Так, друзья, у нас скоро эфир будет заканчиваться, поэтому если вы вопросы, у меня уже осталось там 4 вопросика, если у вас еще вопросы есть, вы задавайте, чтобы я на них ответила. Так, инвестирую 80%, 20% потрачу на удовольствие и путешествие. Ну, если все остальные цели закрыты, то да, хороший план. Очень важно, чтобы у вас была, была всегда финансовая защита и финансовый резерв. Инвестиции без наличия запасов, они бессмысленны. Вы потеряете деньги, произойдет какая-то непредвиденная ситуация, вы вынуждены будете влезать в инвестиции, закрывать свои счета, фиксировать, возможно, даже убытки. Так, инвестировать на что? Ну, на что не знаю. Я бы оформила страховку, вложила бы в обучение и вложила бы в банк на проценты. Ну, опять же, если человека нет защиты, то она должна быть. Обучение это закрытие финансовой цели это хорошо. А, основные проценты в банк, если у вас нет финансового резерва, то да, это разумно. Если резерв есть и нет никакой финансовой цели, то можно направить в инвестиции. Как вот 9 февраля буду рассказывать, приходите. А, если же есть финансовая цель, вы откладываете деньги в банк на финансовую цель, ну да, которую вы планируете купить в ближайший год, там два. Ну да, можно так. Потому что в инвестициях лучше заходить с деньгами. Почему я все время говорю свободные? Свободные деньги – это те, на которые я не претендую в течение трех лет минимум. То есть я вообще на них не претендую. У меня все есть. Да? То есть я, у меня есть на что ездить, съездить, отдохнуть, на что там закрывать какие-то потребности. А это ну Просто лежат мне сегодня, они не нужны. У меня нет никакой идеи, куда их потратить. А, и вот я их называю свободными, я их туда направляю. А если у меня есть желание там, в течение там, двух лет купить машину, я бы не стала рисковать с инвестициями, если только, конечно, облигации выбирать. Потому что если с акциями, то с акциями могут быть проблемы, они могут падать. Вот. Так. Спасибо. Спасибо. Мне сказали, что я красивая. Спасибо. Так. Деньги – инструмент для достижения конкретных целей и решения конкретных задач. Правильно. Кто-то откроет свой бизнес. Ну, друзья, вот когда, когда мне люди говорят, я открою свой бизнес на какие-то сбережения, в первую очередь нужно помнить о том, что мы бизнес открываем для чего-то, да? Для чего? Для того, чтобы что-то купить. Что купить? Может быть, и не надо? Может, нам не нужен этот посредник в виде бизнеса? Может, мы просто пойдем и купим? Может быть, мы можем это накопить на основной работе? Подумайте об этом. Бывают и такие ситуации, когда человек говорит, вот, я сейчас вложусь, открою бизнес, заработаю, я говорю, а что делаете-то? И отдыхать поеду. Да. А что мешает сейчас поехать? Это же как бы вопрос математики достаточно легко. Так, ну что, у меня вопросы закончились. Если у вас есть вопросы, задавайте. Если нет, то будем прощаться. Еще раз повторюсь, 9 февраля в 8 часов вечера по Москве состоится онлайн-семинар «Как увеличить доход на 20-50% в бизнесе, на работе, в инвестициях, найти дело по душе и монетизировать его. Регистрация по ссылке» под этим видео будет и соответственно, или аудио в зависимости от того, где вы меня слушаете если вы проживаете в Москве то и хотели со мной встретиться то 7 февраля вечером я буду в Москве пишите в сообщениях в группе ВКонтакте или в личных сообщениях в Инстаграме мы будем договариваться о встрече проживать буду в районе станции метро Белорусская, насколько я знаю а... так, ну что, если вопросов нет больше то давайте прощаться Всем хорошего воскресенья и уже до встречи в эфире 9 числа. Ну и конечно в видеозадании. Переходите по ссылке. Там видеозадания. выполняйте обязательно. Так, Сергей пишет: Приобрел книгу Инвестиции без риска. Половину осилил. Появилась чуйка, что нужно было начать с книги. Деньги всегда стоит ли переключиться. Сереж, не обязательно, то есть это книги абсолютно параллельные. Понятно, что деньги всегда они работают с вашим личным бюджетом. То есть вы, прочитав ее, поймете, как долги закрыть, как оптимизировать расходы, и появятся те самые свободные деньги. А «Инвестиции без риска» книга направлена именно на то, чтобы создать инвестиционный портфель. То есть, ну, прочитали, создали портфель, начали, там, я не знаю, инвестировать на свободные 5-10 тысяч, предположим, или 30, или 50, в зависимости от того, что там у вас. А, все. А потом занимаемся тем, что оптимизируем расходы. Можно так. Нет какой-то вот прям жесткости. Так, ну что, спасибо за эфир. Если вопросов больше нет, там реакции я пока тоже не вижу больше. Ну ладно. Все, всем счастливо и до встречи в видеозаданиях а также 9 февраля.